Всем привет Ну, как и обычно, другого и яркого клипа вы у меня не увидите Но увидите историю Если, конечно, у вас есть фантазия И вы сможете ее себе представить Получается, не у всех На дворе мороз или дождь слякать, Хочется еще полчаса поспать. Но собачке нужно с утра покакать, Значит, мы с собачкой идем гулять. Детская площадка мы повернули, Нам туда не нужно, дружок с тобой. Там между качелей летают пули, За девятый дом продолжают бой. А девятый дом — это тот, что рядом, Тот, куда вчера прилетел снаряд. Нам туда с тобой, дружок, не надо, Место нужно, где пули не летят. Нам, дружок, с тобой во двор соседний надо, Там уже как будто кончилась война. И от трупов там нет почти что смрада, Там запахнет, когда придет весна. Место вот, дружок, ты спокойно какай, Надо бы отойти, такой ритуал у нас. Но стою я рядом со своей собакой, Ежели накроет, чтоб обоих в раз. Мы пойдем домой, обходя воронки, Электричество могут дать на час. Падают снежинки, словно похоронки, Похоронки эти пока не про нас. Не везде сейчас, конечно, так же лихо, Мертвых не везде порошит снежок, если во дворе сейчас и тихо Не получится покакать впрок. Монетизация отсутствует. Работа канала Дед Архимед возможно только при вашей поддержке. Реквизиты для выражения благодарности в описании. Большое спасибо.